Эта тема по Данилу, и она называется «Последняя ночь Вавилона». Но, как вы знаете, наверное, все, что Вавилон – это прообраз этого мира. И образ жизни вавилонский – это тоже прообраз этого мира. И, наверное, многие христиане, которые думают, что не так важно, как мы живем, важно, чтобы мы посещали церковь, важно, что... Мы верили так, как мы верим в Иисуса, и для этого все. У меня была одна ночь, посвященная изучению Слова и Бога, и он дал мне найти из Библии десяток таких текстов, где был смысл этих текстов в том, что Бог будет судить нас по образу жизни нашему. Это сегодня первая часть – и для меня самая загадочная заповедь... Десять заповедей – это не заповеди в том смысле. Для меня это характер Бога. И так говорит Дух пророчества. Самая загадочная заповедь – это не жажда, не желание. Я, я не понимаю ее. И когда родилась последняя ночь Вавилона, я поняла, что это лишь первая часть. И, может быть, вы согласитесь со мной сегодня, когда мы дойдем до конца... И будем подготовлять следующую субботу для следующей субботы, что Бог всматривается в наши сердца. Ему важно, что там творится, что в нашей душе творится. Мы можем наружно быть очень, ну как бы сказать, казаться, что все в порядке с нами. И обычно даже человек сам думает о себе больше. А разрешаем ли мы Богу показать нас самих? Нам. Вот я думаю, что я такая, я думаю, что со мной хорошо. Многие говорят, зачем нам нужно это новое начало. Мы и так все знаем, мы и так с Богом. Но вы видите, что весь мир болеет. Нет, нет исцеления от физических только недугов. Исцеление должно быть всеобщее. В следующий раз я покажу вам маленькую бактерию, жгутик который живет в головном мозге, и вы увидите, что его соединение Богом, как он создан, говорит о том, что есть и что-то чинить. То чинить надо три вещи: физическую вашу систему, духовную и душевную, эмоциональную. Если они борются против друг друга, и если они совместно с Богом, то мы просто можем самих себя не знать. И, может быть, эта весть о последнем мне Вавилона станет и для нас последней. Многие мне говорят, я христианин, зачем мне надо всякие ограничения. Я делаю, что я хочу. Но как раз это мораль Вавилона.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 Терпение святых, наверное, это и есть то терпение, которое воскликнет, мне трудно, но я радуюсь, Боже, что ты со мной, потому что только в трудностях мы видим, истинный человек с Богом или он без него. Бог создал нам рай, Он создал нам райский, Он создал нам Эдем, и он создал прообраз будущего мира, куда он хочет нас вновь пригласить. Это Бытие 2.1, это все вы знаете. Он создал мир прекрасным. Он создал его добрым, прекрасным, радостным, счастливым. И как сегодня мы отдыхаем, и он почил от всех дел своих. Очень многие конфессии и другие конфессии, и пятидесятники, и баптисты,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 Может быть, это ваша секунда, вашего самого большого благословения. Тюхангельская в я влез в главе 14 Откровения 6, 7, 8, 9. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечные Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Значит, эту весть надо принять.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 для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Основная черта и характер Вавилона – это страсть к развлечениям. Это пиршества всякие, накрытые стола, всякие явства, чем больше, тем лучше. Это беспечная жизнь. Все это составляло часть культуры Вавилона, но и культуры этого мира. Посмотрите по телевидению. Великие, большие, певцы, актеры, миллионы получавшие, да? Спаслись они от своих болезней. Тоже на одного, тоже на другого, да? Или как эта певица была? Она, я не 100 тысяч или 200 тысяч, сколько она заплатила в Америке? Жанна Фриске, да. Они платили и даже до полмиллиона дошли. Она все равно умерла. У нас был, были здесь люди из Америки, те, которые приняли программу, все сейчас живы. Ну встаньте, кто сейчас живы. Дина, Лена, Наташа, встаньте, пожалуйста. Они были при смерти. У них была последняя секунда. Но она и сталь светом. Те, которые ушли и пошли, еще была одна очень жаль в Америке, и пошла поправлять то. Если бы осталось бы на этом режиме просто поправление организма, его строение, это надо время. Вы разрушили его 50 лет, 40 лет, 30 лет, 20 лет, неважно сколько, от незнания. От незнания гибнет народ мой, да? Ама-6-4. От незнания. И когда теперь человек получает знания, он начинает отвечать за них. Принимает ли он их? Будет ли это их жизнью? Или Вавилон победит? Вавилон – это что? Желание. Я хочу. Страсти к развлечениям. Мы закрываем нашу пустую голову Делаем лицо христианским, давайте подумаем, вот на лоне вот этого пятого, какая философия, какой образ мышления у вавилонцев и этого мира. Если что-то тебе нравится, делай это. Правильно? Как так? Мне же нравится это. Это приятно. Если что-либо тебе вкусно, ешь все букашки, все присмыкающиеся, кого только хочешь. Раковые, не раковые, все звери, съедай! И опираются совершенно не на ту часть Библии, не понимая все вместе. Я даже иногда смеюсь, когда я делала лекцию про творение, я говорю, что вы можете и жену свою съесть. Примерно так можно понять. Все на съедение. и друг друга. Если что-то тебя развлекает, наслаждайся этим. Что основное? Основное не что мы делаем, а то, что мне нравится. Если это меня развлечет, значит мне хорошо, и это идол мой. Если ты что-то желаешь, бери это. Если оно принадлежит другому, это ничего не значит. Чужая жена, ну и что? А мне нравится, бери ее или что-то, дом, или, скажем, пост какой-то. А мне нравится, я хочу. А я лучше. Почему я не могу быть? И вы начинаете бить, убивать, убирать, чистить себе дорогу. Бери. Это мое. Это самое первое, если мы придем и будем в следующий раз изучать вавилонское мышление. Это самое то, что глубоко в сердце, наружно может быть очень прекрасным крестьянином, а там зависть. Зависть к любой вещи, к посту, к человеку, к внешности, к, к мышлению, чему хочешь. Ты сам себе Бог. Это самый главный плакат, это самый главный тезис этого мира и Вавилона. Ты решаешь, что ты хочешь. И никаких ограничений не должно в этом быть. Но Бог создал мир иным. Он создал всем тварям, что им нужно, людям, что им нужно. И мне очень часто трудно об этом говорить, потому что люди не хотят. Бог – Бог любви. Но Евангелие, 14 глава, говорит, что будет –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 чувства, которых на самом деле нет. Все формы развлечения, но нужны все новые. У нас есть выбор Четвертое. Две возможности. Да и вы сегодня, завтра, вчера, все время выбор. Вавилонский образ жизни. Что он в себе держит? Какое мышление? Все похоти. Личные желания главные. Самоудовлетворение любыми методами. Хотите? Тут можно быть и христианином. Снаружи. Или себя сдерживаясь Божий образ, где преобладает самообладание. Лука 9.23. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Что самое тяжелое? От себя отказаться, от своих желаний, от того, что я себе придумал, какую жизнь. А мне нужен такой дом, а мне нужен такая машина, а мне нужно то, а мне нужен океан. Я помню, когда меня учил доктор Сангли, и я была у него, в учениках ходила, он говорил, когда он имел на океане дом, и когда он ехал только на самом последнем отделе Мерседеса. Но когда его тронул, он старше меня намного, но удивительно, что наше обращение э, свершилось точно в то же время, ну как бы по возрасту, как он, так и я. И у нас очень параллельные бы, как бы обращения были. И он бросил этот дом и стал ехать не на Мерседесе, а на простой машине. И он сказал, ведь важно, что машина едет, а не как она выглядит. Понимаете? Что ушла из сердца? Гордость. Если мы думаем, что мы христиане, но мы все еще жаждем всего этого, мы так же далеко от небесного рая, как Вавилон. И когда вы идете в церковь вы смотрите, кто выше, кто ниже, кто важнее, кто, кто такой, кто на первом, кто, кому здороваться, кому нет, то мы тоже не там, где надо. Счастье Вавилона – это искаженное счастье, это иллюзия, это галлюцинация о счастье, это выдуманное счастье, в котором наслаждение любили и любят. Больше, чем Бога. Значит, я Бога люблю только тогда, когда Он даст мне то, что я хочу. Или думаю, что я заслужила. А вот если я это не получу, тогда я буду хурить Бога, да? Ой, что за Бог, что за жизнь? Очень богатый человек. Проблема алкоголя, можно решить. Говорю с ним. Он говорит, я не могу к вам пациентам прийти. Я говорю, почему? Но ведь я тогда брошу алкоголь. Я говорю, это точно. Он говорит, Понимаешь, я не могу. Я говорю, ну хорошо, делай свои пересадки печени. Но в один день будет последняя ночь. Последняя пересадка. Последний день. Мир создал для этой цели все для наслаждения. Гостиницы, рестораны, бильярдные, казино, ночные бары, что хочешь. И что там сеют до сих пор? Семена Вавилона. Вот мы сидим и мечтаем, а мы не видим, кто нас может кусить. Что мечта, которая в нас вложила змея, что это мир...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 пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Я не знаю, но абсолютно ничего не интересно, кроме спасения людей. И если это не делается, и если это невозможно, то все остальное просто пустота и бессмыслие.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 Ибо она говорит в сердце своем, сижу, царицею я, не вдова и не увижу горести. Вот эта самонадеянность, самогордость, надежда на ложное. Это страшно, потому что ты знаешь, чем это кончится. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач, голод. Будет сожжена, сожжена огнем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 Разделено царство твое, дано медианами и Вавилон восхвалял своих идолов. Богатство, золото, серебро. А может быть, мы делаем и то же самое? В то же время стали очевидным бессилие мудрецов Вавилона прочесть приговор Божий. Понять, что они не знают язык Бога.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 История Валтасара кончилась последней ночью. Ожидали они этого? Нет? Когда мы счастливые, мы не ожидаем такого. Ну как раз тогда оно и придет. Вавилон идентичен сегодняшнему миру. Валтасары наших дней могут организовать большие пишества, большие накопления денег, иметь самое высокое оружие, думать, что все есть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 да восхвалим его за это, с тем, что мы будем просто послушными, и все сбудется».